Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном, и мы продолжаем победное шествие по территории Сёгуна, по территории повстанческого Сёгуната. Но правда, да, я немножко наверное, перепутал стороны, потому что, ну, как видите, победное шествие начинает Сёгуна, но я думаю, что это победное шествие завершится прямо здесь, если мы сможем отразить их атаку. Оки Мицумота, точнее, извините, Мицутома против Дате Бухиса. Кто победит, решит лишь сражение. засуха разумеется нам не нужен никакой дождь или туман так, тут что-то какие-то объявления пошли я не знаю что это за хрень отключить чат бы ну смотрим что у нас за территория она довольно любопытная в том плане что здесь есть например довольно большая равнина есть, конечно же, что-то непонятное между равниной и неравниной. Есть холмики, но эти холмики, они бесполезны. В том смысле, что, ну, в принципе, на них я могу оказаться в еще худшем положении, чем на равнине. Потому что, например, кавалерия у них есть, там, она может меня обойти, напасть. И я вот, например, буду здесь стоять, и она просто меня атакует, и я буду уничтожен. Блин, что за дерьмо? Так, все, не хочу я никакой чат. Да. Что Че за черт? Так. Неужели люди общаются по чату? Но ну, это, конечно, жестко. Во время игры. Я думаю, что это очень сложно. Так, ну что, мы просто остановимся, я думаю, по этой площади. И все. Ну, правда, ну да, тут везде такая такая фигня выходит, что тут везде в каком-то ты оказываешься не очень в хорошем положении Правда, вот здесь в принципе неплохо в принципе неплохо можно как-то вот здесь встать даже да давайте наверно так и встанем ну это более-менее потому что тут конечно тоже низины всякие не очень приятные но по крайней мере войска не будут тупить очень жестко и не будут как сказать не стрелять что ли а тупо стоять смотреть да так что давайте вот так установим поближе к противнику, но по крайней мере я буду защищен со всех сторон. Да, причем, наверное, придется установить еще войска вот таким вот образом. Для того, чтобы отразить атаку кавалерии изначально. Которая по-любому будет произведена. Давайте-ка вот так встанем. Я уже вижу кавалерию их ихнюю, которая нас пытается обойти. Так, у них там пушки еще есть, что ли? По-моему, были деревянные пушечки, если не ошибаюсь. Да, у них есть деревянные пушечки, но они все равно не достают. Да, они все равно не достают, так что нам пофиг на них. Ждем атаку кавалерии с нетерпением. Когда она врежется об ряды моих пехотинцев. Это, кстати, наверное, те самые пехотинцы, которые начали первыми вторжения на основную территорию Сёгуна. Ну, посмотрим, докажут ли они свою преданность нашему народу или нет. На самом деле, потеря этой территории не скажется как-то кардинально на моей экономике или на моем а, общем положении на фронте, потому что, конечно же, эта территория не играет такую роль из-за того, что она, во-первых, и приносит мало денег... Это раз. Во-вторых, она буферная. Она специально была захвачена мною, чтобы отдалить нападение врага, чтобы я его видел заранее. В принципе, она сыграла свою роль. Я уже заметил вражеские войска. И сейчас, если они захватят эту территорию, они, возможно, захватят с большими потерями. Я это практически не исключаю. А, так как вы только посмотрите, у них что за войска. У них состав самый ужасный, только из каких только можно было собрать войска. Единственный плюс у них есть кота на кате. Вот это да, это очень большой плюс. Они смогут, скорее всего, добежать, связать меня дракой, и эта драка будет крайне жесткой. Можно это с уверенностью заявить. Я, кстати, сделаю немножко небольшую обманку. Я сделаю так, что у меня ополченцы будут находиться здесь. А элитная пехота специально будет находиться с края, так как она по-любому будет обстреливать врага сбоку. Ну, а получение по-любому будет связано боем. Я почти уверен, они добегут до них и начнут драться. Таким образом, у меня сможет моя э, пехота элитная обстреливать войска с края. Так, кстати, я вот не пойму, где их не кавалерия. Я ее не вижу. И меня это немножко волнует, потому что я бы хотел все-таки их увидеть заранее. А не увидеть их прямо перед собой уже, когда они начнут упадать и орать «Бонзай!». Да, мне бы это не хотелось заметить в последний момент. Неизвестно, где, короче, их не кавалерия, Так что давайте разворачивать нашу пехоту. К ним лицом. Да, мы они начали стрелять уже по-нормальному. Но, ну, походу, они будут атаковать флоп, прям, что ли, кавалерии. Непонятно, непонятно. Нет, хотя по-любому они будут обходить. Просто они, наверное, в последний момент прям начнут этим заниматься. Что очень мне нервирует. Я боюсь, что не успею среагировать. Давайте тогда задействовать пока что. Ну, они уже по-любому, если будут обходить, то они не успеют обойти меня по-нормальному, они попадут под обстрел. Так, ну сейчас мы увидим. Сейчас мы все увидим. Да, тут давайте поставим наших копейщиков, чтобы они начали атаковать, когда они начнут атаковать нас. Чтобы предотвратить их атаку нормальную. М -м, ну что? Вот-вот сейчас начнется. Жесткая битва, которая покажет, что все-таки кто мощнее, традиционные войска или, или современные. Хороший обстрел, прекрасный обстрел. Этого, этого почти хватает, но, к сожалению, реки все-таки врезаются в мои войска и выносят очень много войск. Бедные ребята. Ой, бедные ребята. Но нет, они все же отражают их не атаку. Правда, здесь подходит уже следующая атака. Они врезаются, но, как видите, они врезаются уже практически полностью разбитыми. Нет. Ох, нифига себе, командующий уже убит, ребята. Но это заявка на победу, я так думаю. Враг, врагами, конечно, на победу Не мною, <свят> далеко Ну, блин, они очень хорошо врезаются И у меня тут сразу много войск просто погибает Мгновение ока Так, а вы что не стреляете? Вы че не стреляете, боже мой Они стоят, просто смотрят О, -о, -о, -о вот это залет вот Это просто залет я думаю, что многие сразу понимают, что почему мы проиграем. Потому что просто вот эти войска стоят и никогда не делают. Так, вы давайте нападайте. Давайте, давайте, давайте, разворачивайтесь. Разворачивайтесь, разворачивайтесь. Ай, какая жопа, а? Давайте, давайте, давайте атакуйте. О, еще и сбоку подходят войска. Нас еще и обстреливают при этом, ⁇ -мо ⁇ Обстреливайте, обстреливайте их. И эти встали, да, опять тоже. Вот что встали-то, огонь, а ведите, видите огонь. Да в кого вы стреляете, ё-моё! Перед вами прямо армия стоит Ой, Это просто бегать это просто забить. Да, опять-таки, все-таки сыграла свою роль ландшафтное преимущество врага. Как видели, у меня один отряд не стрелял, два других просто тупили. Ну и все. Почти победа. Но я бы не сказал, что тут далеко было почти победа. Это было просто, как сказать... Уничтожение, я бы сказал бы, аннигиляция моих войск. Я все-таки хотел более важной победы добиться, а не такого. А не такого. Да, это очень плохая битва была. Надо признать, это была ужасная битва. Надо нам скорее войска свои новые приводить. Нанимаем новую республиканскую пехоту. Я даже не знаю, наверное, придется даже перевести войска, которые у меня находятся вот здесь. То есть их направить не в атаку, а придется их отправить на защиту территории. Наверное, так мы и поступим. Ну или на атаку территории, которая находится вот здесь. Да. Битва показала, что проблемы у нас есть, причем очень большие. Надо пушки иметь еще, и надо, кстати, кавалеры нам все-таки развивать. Я кавалерию как бы не люблю в этой игре, но надо бы нам все-таки и каву какую-то. Ну хотя, какую здесь кавалерия будет иметь роль, если только не кавалерия, которая будет атаковать именно в рукопашном стиле, а не в стрелковом. Потому что стрелки, они будут точно так же умирать от вражеской пехоты, как и а, другие войска, короче. Так, давайте, кстати, атакуем вот этого парниша. Enemy assassinated, отлично. Так, что наш ассасин Синоби развивается потихонечку. Давайте-ка двигаем другим Синоби тоже туда, на новую территорию. Тут, кстати, у Сендая есть еще одна армия, но она, конечно, гораздо меньше той армии, которая отковала мой город. И гораздо менее подготовленнее. Решительная победа, слава богу, захватываем город автоматом. Это хорошо. Но, однако, Сендая надо чем-то контролить. Войск у меня, к сожалению, наем у меня нету особо здесь нигде хороших. Только всякие боуки, блин. Ну вот я реки можно понанимать, в принципе-то. Тут у меня кавалерия, хотя есть еще более хорошая. Она у меня, получается, защиты прокачаны. Так что можно было бы их нанимать. Да. Тут у них, получается, сколько атака, натиск. Атака ближний бой 18, натиск 10, защита 7. 11, 15, 15 против всадников. Ну, то есть они будут довольно нормально так рубиться против всадников. Против пехоты они будут похуже даже моих всадников. Так, слушай давай-ка ты вот обучай войска. Надо туда еще отправить, чтобы тоже обучал кто-то войска так тут у меня все нормально с порядком да у меня все отлично идите тогда на соединение соединяем вместе пока что ладно время потратим на это но по крайней мере у меня полностью армия пойдет в атаку и давайте идем сюда вот идем сюда а, блин я даже не знаю мне бы надо наверное, все-таки пушки нанять а не пехоту а то у меня все получается на все войска. у меня ну сколько пушек здесь три пушки да Здесь у меня три пушки. И там у меня еще, вот которые войска находятся. Прямо у территории вражеских, тоже здесь, по-моему, две пушки. Так. Ну, обучай там благородных мужей. Да, и надо, кстати, сюда привести еще одного агента, британца. Чего я туда не вожу, никого из британцев. Вот этот, вот этот например. Да, давайте-ка мы его пошлем. Как его зовут? Эпифаниус Эльфинстон. Эльфинстон. Эпифаниус, -мо, что у него за имя? Чувак, над тобой родители очень хорошо поиздевались. Сочувствую. Так, тут у нас, кстати, есть еще агент врага. Давайте-ка мы его уничтожим. Отличная работа. Полностью разбили его. Так, тут мы совсем уже разбрались. На центре у нас тут есть еще какие-то неулажные дела. Например, мне надо нанимать новые войска. А, ну у меня тут нанимаются, в принципе, пулеметы Гатлинга. Пока что один ход еще. Так, и что у нас там? Сухой док уже через два хода появится. Нормально все будет через два хода. Можно наконец-то будет создавать нормальные корабли. Мощные. Так, ну и все пока, наверное. По-моему, все. Что я хотел, я уже все сделал. Тут у меня ремонтируется, пускай они... Да, тут надо отремонтировать быстрее вот этот кабак. Ну, точнее, таверму там пиратов каких-то, по-моему. Ремонтируем его. Побыстрее. Так, ну а с этой армией не знаю, что делать, потому что там вот все-таки Нагоя то вроде собирается нападать, то вроде не хочет нападать. Короче, он сам не знает, что он хочет. Надо что-то с этим делать. Так, что а тут у нас какой-то лагерь есть, да? На найм, короче, там есть скидки, на боевой дух войск, самые разные улучшения. Но если что, короче, можно здесь нанимать хорошие современные войска, если я бы, если я хочу. Если нет у меня другой возможности. Но я пока, в принципе, этим пользоваться не стану, потому что у меня, в принципе, то войска, которые появляются там, в том городе, они вполне достаточно их. На фронте они, в принципе, нормально все. Хорошо там. Такс. Диверсия вами, Ну, давай-ка устрой. Прокачивайся потихонечку. Отлично. Второй уровень у тебя появился. Хорошо, товарищ. Да, пускай он будет ассасинейт прокачивать. Саботаж мне не сильно нужен. Так, удачность при ассасинейте. Плюс один. Прекрасно. Так, наша гейша разведывает дальше территорию. Но я вижу, что Нагоя постепенно перемещает свои войска к Йоде. То есть он, наверное, хочет вместе с Йодой атаковать в дальнейшем меня. Правда, Нагоя не обладает сильно хорошими войсками. Видим только у него разве что Сюгитаев. Вот один хороший отряд, а остальные войска у него так себе. Мне надо, кстати, пушки срочно. Мне нужны срочно пушки здесь на фронте. Потому что, конечно, одной пехотой атаковать врага, но это не принесет мне э, большой пользы. Тем более, что у него самого пушки есть. А у меня пушек нету. Так что дальнейший мы курс берем на найм уже не войск э, стрелковых, а на найм пушек аромстринга. Пушки сейчас наиболее важная вещь в нашей армии. Ну и в принципе все. Я думаю, можно пропускать ход. Конечно, мы эту провинцию, скорее всего, потеряем. Я думаю, мы не сможем справиться. Провинция будет утеряна. Ну, я подумаю, знаете о чем. Да, вы, наверное, понимаете, о чем я подумываю. Надо собрать армию из этой провинции. Все-таки вывести мои войска. Но здесь нанять каких-нибудь, например, не знаю. Катана хачей, что ли? Потому что, ну, просто надо выводить армию, а то она сидит у меня без дела, теряет время. Армия-то, извините, очень мощная. И если мы нападем сюда, а здесь, насколько я помню, войск не очень много, можно захватить этот город и дальнейшая осада Нагои, точнее, извините, Нагаоки, и его просто уничтожение. Это для меня сыграет очень большую роль. Потому что тогда я смогу отрезать полностью войска, которые находятся южнее. Это Нагоя, Йода и Вакаяма. Их просто можно будет задушить. Вот такой вот план обхват. Но для этого надо вот как раз таки, войска вот эти вывезти. Я думаю, на самом деле даже не все войска вывезти, а вот только вот, например, вот эти. Их будет достаточно для того, чтобы осадить и атаковать. Так, но мне надо гораздо больше пушек. Да, это большой, большой минус. Пушки мне очень нужны сейчас. Без пушек очень сложно. Так, ну и все, наверное. Давайте пропускаю охот я. Вроде бы все сделал, что хотел. Хотя, наверное, как обычно, что-то забыл. А, ну, например, войска забыл вывести. Да, Сэндай захватил провинцию, как мы видим. Опа! А это вообще откуда? У Сэндай, оказывается, откуда-то флот приплыл вообще с тылу ко мне. Так. Дальше там агоя. Ух, сколько у Агоя войск. Ну, он понанимал самые дерьмовые войска, конечно. Мацуме возвращается домой, кстати, неожиданно, и тем временем Мацуме еще даже вышел в атаку на меня, но это вообще наглеш. Это нельзя так просто оставлять, я думаю то ли сограбить, то ли их просто расстрелять, давайте автобоем их расстреляем, это быстрее во-первых, во-вторых это более безопасно. ну Мацуме потерял все войска, даже не смев меня толком атаковать, и вторая армия вот тоже сейчас разобьется об мою, которая находится в крепости, ну это уже будет следующая серия, надеюсь вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии, всем пока, удачи.